Итак, дорогие друзья, в этом видео хочу вас познакомить с неплохим приложением для просмотра фильма, сериалов и кино с поддержкой э, TV Android. Вот это вот приложение Vifbox. Открываем с вами, и что значит мы с вами здесь видим? Вот такое окошечко. Зайдем, сперва посмотрим, что у нас есть в настройках. В настройках здесь есть аккаунт, если у вас есть регистрация, его можно добавить в принципе. Несложно все это делается. Дальше идем и смотрим. У нас тут есть избранное, отслеживаемое, оцененные, история просмотров, новости, статьи, темная тема и настройки. Заходим в настройки и смотрим. Язык, можно контент для взрослых, тут использовать прокси, можно использовать принудительно другой DNS. Если вдруг блокирует да, данное приложение... Дальше, предпочитаемое качество видео, допустим, я ставлю хорошее состояние соотношения сторон, растягивать, центрировать там или вообще не растягивать. Далее, местоположение списка в плеере, слева или справа здесь можно поставить, потом шаг перемотки в секунду, автоповорот, путь сохранения файлов, если вы вдруг будете скачивать, надчет нечеткий поиск, доверенные источники и недоверенные источники. Дальше очистить историю и о приложении пожалуйста, здесь есть некая информация что это бета-версия теперь же поехали здесь на главной странице у нас есть главное потом есть фильмы и есть сериалы допустим, главное мы, если по поводу фильтра, да, пройдемся с вами. Первое популярные фильмы за день вот, были которые, пожалуйста, здесь. Далее, популярные сериалы за день, тоже тут есть. Далее, популярные фильмы за неделю. Популярные фильмы сериалы за неделю смотрят сейчас то, что могут, ну, сейчас вот самое востребованное, да, потом вообще, в принципе, популярная, с наивысшими рейтингами. Предстоящие, пожалуйста, опять популярные с наивысшим рейтингом, в эфире сегодня и в эфире сейчас может быть. Вот что доступно. Ну, в том же случае и сериалы, пожалуйста. Здесь мы можем выбрать либо боевики одни, либо приключения одни, мультфильмы одни, комедии одни, криминал и документальные. Драмы, сериалы, истории ужасов, пожалуйста. Здесь, в принципе, все они есть. Также и с сериалами, пожалуйста, как хотите, все можно выбрать прекрасно, далее что у нас тут есть, что есть по фильтру я пока не вижу ничего, фильтра нет, дорогие друзья, и далее вот, tv версии используйте на свой страх и риск, если что так, ну ладно, далее чтобы смотреть, что нам нужно, нажали далее, здесь мы можем отметить, что он нам понравился, только авторизироваться, здесь тоже только авторизироваться и оценку можно поставить или удалить или отмена. Потом здесь есть описание, есть картиночки какие и дальше смотреть. Нажали смотреть, здесь уже доверенные источники можно выбрать. Ну из доверенных ничего нет и недоверенные. Пожалуйста, есть у нас три дублированные, дублированный, поэзивой серии, оригинал на английском что вы хотите, здесь выбираем качество, вернее, чтобы смотреть, просто нажали на него, плеер, какое встроенное приложение, либо внешне вы выбираете, и дальше веб, ну, лучше внешне, допустим, в моем случае, и дальше можно нажать запомнить плеер, нажимаем ОК, выбираем качество, и дальше уже выбираем плеер, плеер нажали, тот, который хотим выбрать всегда или сейчас только, все, и он у нас работает, короче, другими словами, и мы смотрим с вами с фильмец. Либо нажимаем «Скачать». Предупреждение, вы открываете видео, которое размещено на недоверенном источнике. Конечно, выбираем «Качество», дальше «Разрешить», и пошла у нас здесь загрузочка. «Али должна пойти». Еще раз пробуем, выбираем качество. Вот, сейчас пошла, как видите, да, загрузочка началась. Если у вас еще есть какой-нибудь там встроенный э, <клево> загрузчик, тогда вообще прекрасненько все скачивайте и потом можете смотреть уже. Но ну, это в том случае, если у вас тормозной интернет, и вы не можете онлайн смотреть. Вот такое-то вот интересное приложение. Кстати, по моему опыту, который я уже... Так, им попользовался несколько дней. Могу сказать, что здесь есть действительно новенькие фильмы Прям новенькие совсем. Вот. Только которые появились недавно. Они уже здесь есть. И их можно смотреть. Скачать данное приложение вы сможете, дорогие друзья, в описании видео. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Samsung Просто. Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь. Нажмите на колокольчик.